Всем привет! Мы привыкли жить в условиях постоянно изменяющегося облика городов. Старые здания исчезают, а вместо них появляются новые. Одни архитектурные стили вытесняют другие, а привычные виды транспорта меняются на более экологичные аналоги. Эти изменения происходят постоянно, и мы уже перестали их замечать. Давайте посмотрим, как будут выглядеть города будущего через 10 или 20 лет, построенные с нуля и переполненные технологиями. Великий город Многие сторонние наблюдатели воспринимают Китай как переполненную населением страну, загрязненной окружающей средой. Но это мнение постепенно меняется. Компания Адриана Смив представила план по созданию автономного города-сателлита, который содержит элегантное решение проблемы, перегруженности инфраструктур и высоких уровней загрязнения, характерных для мегаполисов Китая проект описывает город который может избежать чрезмерного высокого потребления энергии и выбросов углекислого газа связанных с беспорядочным распространением пригородов на строительство нового города уйдет около 8 лет а после завершения строительства в городе поселится около 30 тысяч семей в общей сложности 80 тысяч человек значительное снижение загрязнений в Грейд-Сити будет достигаться за счет того что что дойти пешком из одной точки города в другую можно будет всего за 15 минут, что позволяет полностью устранить необходимость в личных автомобилях. Город будет построен вокруг регионального транзитного узла, который связывает Грейт-Сити с Ченду и прилегающими районами с помощью общественного транспорта. Хотя ожидается, что большинство людей будут иметь возможность работать внутри самого города. Благодаря стремительному развитию технологий, позволяющему возводить экологически чистые здания и использованию возобновляемых источников энергии, Great City, по прогнозам компании Smith, будет использовать на 48% меньше энергии и на 58% меньше воды, чем обычные урбанистические регионы с аналогичной численностью населения. Он также будет производить на 89% меньше мусора и генерировать на 60% меньше углекислого газа. Но архитекторы понимают, что создание по-настоящему зеленого города предполагает не только выбор экологически чистых материалов и установки солнечных панелей. Планирование также имеет очень большое значение. Застраиваемый участок площадью в полтора квадратных километра будет окружен буферной зоной в 195 гектар, которая будет состоять из холмов долины водоемов и удачно вписываться в общую концепцию самого города. В пределах города 15% земли будет зарезервировано для парков и зеленых насаждений, в то время как 60% будут выделены на строительство, а остальные 25% будут заняты инфраструктурой, дорогами и пешеходными улицами. Как отмечает архитектор Смив Гордон Гилл, Мы разработали этот проект, пытаясь создать вертикальный город с плотной застройкой, который сочетался бы с окружающим ландшафтом. Мы проектировали город, жители которого будут жить в гармонии с природой, а не вредить ей. Наш проект покажет, что большой город с высокой плотностью застройки не обязательно должен вредить окружающей среде и отчуждаться от природы. Город Грейт-Сити призван повышать качество жизни своих жителей. Проще говоря, мы создаем отличное место, чтобы жить, работать и растить детей. Зеленый город. Дубай еще один город из Объединенных Арабских Эмиратов, который сможет полностью соответствовать требованиям городу будущего. Специалисты компании «Бахараш Архитектур» создали проект, в котором использовали главные мировые достижения в экостроительстве. Их проект включает в себя 550 комфортабельных вилл, учебных заведений и органических ферм, энергию для которых будут вырабатывать 200 квадратных километров солнечных панелей. Важнейшими для зеленого города будущего они находят принципы экологии и простоту специального взаимодействия жителей. Солнечные батареи смогут давать городу половину от его потребностей, а использование экологически чистого общественного транспорта позволит компенсировать оставшуюся часть выбросов углерода. Помимо этого предусмотрены пешеходные дорожки с кондиционированием воздуха в знойную погоду, а строительство города займет 10 лет и пройдет в 4 этапа. Плавучая зелень Из-за нехватки земли японцы нашли альтернативный выход – построить город на воде. Таким городом стал проект «Плавучая зелень», состоящий из 10 островов, подобным водяным лилиям с центральными башнями высотой около километра. Каждый плавучий оазис будет закреплен на дне океана. Башни должны вмещать себе более 30 тысяч человек. В верхней части создадут пространство для работы магазинов и компаний в сфере услуг. В середине каждой башни будет отведено место для ферм, чтобы выращивать фрукты и овощи. Основание острова используют для жилой зоны, вмещающей в себя 10 тысяч человек, а также леса и пляжи. Но для японцев идея плавучего города далеко не новая. К 2035 году они планируют создать первый в мире подводный город «Океанская спираль». Это будет строение сферической формы, способное вместить до 5000 человек и получающее энергию с дна моря. Кислород станет преобразовываться из углекислого газа, а большую разницу температуры давления используют для производства электроэнергии. Формой высокотехнологичного города будут огромные шары диаметром 500 метров. Шары смогут плавать на поверхности или опускаться под воду по гигантской спиральной структуре, уходящей на глубину до 15 километров, где появится завод по добыче полезных ископаемых. Система огромных шаров должна уберечь людей во время землетрясения и цунами. Стоимость такого сооружения оценивается в 25 миллиардов долларов. А основным строительным материалом будет резина. Арктический город Унка. За полярным кругом в России на вечной мерзлоте собираются построить город. За основу взята структура Международной космической станции. Для жителей города будут предусмотрены аквапарк, лунопарк, свое производство хлеба и рыбных продуктов, а также дома, научные лаборатории, школы, храм, отели и больница. Городской транспорт станет работать на электричестве. Размеры такого города составят 1,5 километра на 800 метров, а строительство обойдется примерно от 5 до 7 миллиардов долларов. В городе собираются создать регулируемую климатическую систему с использованием космических и других передовых технологий. Источником электричества станет плавучая атомная станция, а все виды отходов будут перерабатываться на двух заводах. «Умный город» Такие мегаполисы, как Дели и Мумбай, славятся развитой промышленностью, инфраструктурой, финансовыми рынками, квалифицированной рабочей силой и присутствием иностранных компаний. Но большая часть Индии ⁇ бедные провинции с очень низким уровнем жизни населения. Поэтому и родилась идея строительства промышленного коридора между крупнейшими мегаполисами, которая позволит развить провинции, создавая новые рабочие места и высокотехнологичную инфраструктуру. Стоит такой проект будет 90 миллиардов долларов. Промышленный коридор Дели-Мумбай является одной из важнейших частей плана по строительству сотни умных городов по всей территории страны. И первый такой город появится в штате Гуджарат. Коридор Дхалера будет возведен за 10 лет и станет настоящей технологической жемчужиной Индии, где будут цифровое управление движением, отсутствие загрязнений, а также пробок и толпы людей. Для сравнения, размеры Дхалеры превысят размеры Мумбая в два раза. В этом же штате находится на этапе реализации другой не менее футуристичный проект – международный город финансов и технологий Гуджарата. Он также предполагает обеспечить население инфраструктурой будущего и множеством рабочих мест. Комплекс будет включать в себя офисы, школы, жилые помещения, гостиницы, конференц-центры и торговые площади. А самым ярким зданием этого города станет башня «Даймонд». Хазарские острова Для строительства нового умного города Азербайджан решил создать искусственный архипелаг из 44 островов общей площадью 3000 гектаров. На Хазарских островах появится аэропорт, яхт-клуб, трек для Формулы-1, дома для 800 тысяч жителей и самый длинный в мире бульвар протяженностью 150 километров. Стоимость проекта оценивается в 100 миллиардов долларов. Но главной достопримечательностью архипелага станет башня Азербайджан. Ее высота достигнет 1050 метров, что может побить рекорд самой высокой башни Бурдж-Халифа. Башня Азербайджан будет очень прочной и сможет выдержать землетрясение в 9 баллов. Небоскреб планировали закончить к 2019 году, а острова к 2022. Но в прошлом году строительство отложили на неопределенный срок из-за недостатка финансирования. Облачный житель. И снова у нас Китай. В китайском городе Шеньцзень планируется постройка небесного города, нового делового центра мира. В нем появятся жилые модули, офисные и IT-кластеры, общественно-коммерческие зоны и зеленые террасы. Город будет включать в себя три взаимосвязанные башни, высотой примерно 600 метров. Общая площадь здания соизмерима с площадью княжества Монако, а окна башен станут выходить на Гонконг. И это сделано специально. Местные власти хотят продемонстрировать новые финансовые возможности региона Гонконгу, представляющему собой старую финансовую модель мира. Также в Китае планируется создать город-мегаполис, который объединит Пекин, Тяньзень и Хубэй. В нем предположительно будут проживать 130 миллионов человек, а его размер в 212 тысяч квадратных километров превысит размер более половины отдельных взятых стран мира. Каждому городу в этом объединении отведена своя роль. Пекину будет отведен культурный и технологичный район, Кендзеню производственный, а в Кубе сосредоточатся мелкие отрасли промышленности. Город из 3D принтера. Достоин внимания весьма необычный концепт бельгийского архитектора Винсента Калеба, который предложил построить в прибрежной зоне Рио-де-Жанейро город на воде. Строительным материалом послужит композит из переработанных пластиковых отходов и водорослей, а сам город распечатают при помощи 3D-принтера. Структуры для строительства могут расти самостоятельно за счет карбоната кальция, содержащегося в воде, который сможет сформировать внешний скелет и полупроницаемые мембраны для опреснения морской воды. А микроводоросли будут использовать для производства энергии отопления и климат-контроля. Внешне жилые конструкции диаметром около 500 метров будут напоминать медузу. В них расположат рабочее пространство, мастерские, заводы по вторичной переработке, научные лаборатории, спортивные площадки и фермы. Такой город сможет обеспечить жильем порядка 20 тысяч человек. А проблему недостатка продовольствия архитектор решит при помощи огромных ферм, которые разместят на самой вершине структур. Но главной задачей такого города станет строительство научных центров для исследования океана. Хотите еще больше интересного и познавательного? Тогда подписывайтесь на канал, чтобы узнать все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.